Я приветствую тебя на своем канале Тара Торка. Тема у нас сегодня такая. Прогноз на май месяц для скорпионов. Я сейчас опускаю, ну, начинаю выпускать цикл роликов про знаки Звяка да, и прогнозы на каждый месяц. Вот, начиная с этого, с апреля, да, с апреля, ну, апрель мы пропускаем, потому что я в апреле сейчас записываю, ну, и так далее, да. И дальше уже с мая месяца мы, получается, начинаем, ну, и так до конца года. С следующего года я постараюсь написать для каждого на год, да, знака зодиака, прогноз, вот. Что еще хотела сказать? А, хотела вас попросить подписаться на канал, поставить лайк или дизлайк, ну, уже там сами решите. И оставляйте обязательно комментарий, как у вас там срезонирует, вообще резонирует ли расклад общий, да, сразу говорю. Личные консультации, как сделать личный расклад, да, через меня, то вам в описании нужно, там все написано. Так, мы начинаем. Uh, смотрите uh, Какая-то, знаете, у вас в мае месяце uh, Такое желание какое-то возникнет uh, Как это сказать Призвать к ответственности вот, Призвать к ответственности либо по отношению к себе, да. Либо по... Ну, в любом случае по отношению к себе. Но тут противоположное пол может быть. Либо вообще в принципе даже, да. Ну, то есть тут как бы вам нужно действовать через силу. Потому что, ну, по-другому никак. Понимаете? какие-то... Какие-то... Ну, давайте посмотрим, а из-за чего это вообще. А, у кого-то любовный треугольник? Чего? Смотрите, у кого-то... Да, притянуто за уши, но как бы тут об этом и речь идет. У кого-то любовный треугольник, то есть есть какой-то третий лишний. Тут может быть... Вы узнаете о том, что вам ваша половинка не совсем, там, что-то договаривает, да, можете на горяченько спалить, да, вот, и опять же говорю расклад общий, не у всех срезонирует, да, не кидайте меня тапки, а может быть это связано с тем, что э, вы в чем-то э, не можете окончательно принять решение, да, Связано это не непосредственно с какими-то третьими лицами. Вот реально тут об этом. Не факт, что даже тут говорится об измене. Тут больше, наверное, связано это с тем, что просто в ваши отношения лезут какие-то левые люди, посторонние. Ну, не знаю, может, не посторонние, но близкие. Но, тем не менее, они влезают в ваши отношения, и вы выйдете отстаивать свою, да, позицию. Но для некоторых женщин, особенно смотрящих этот вариант, ну, вариант, вариантов тут нет, ну, имеется в виду расклад, да, окажется, может оказаться так, что вашу вас, ну, пред, предадут просто, просто предают, предавали. А вы были в невидении. Тут вы узнав об этом, да, можете как бы призвать к ответственности, то есть вообще типа там, блин, ну рубануть с плеча конкретно, то есть вам нужно будет, ну у скрипиона же, вы же такие экспрессивные люди, внутри у вас все там кипит. Ага. Окей. Что еще? Ну, тут прям, прям что-то сильные вещи, конечно если вам не артизанируют этот вариант, ну, как бы можете заканчивать просмотр, тут просто об этом, об отношениях в основном речь идет э э э взаимоотношениях, да, то есть тут как бы вы примете решение о том, чтобы э э э поставить на место всех, э э всех э неугодных, да, кто вас предал, предал, Предал даже не в плане физических вещей каких-то, да, платонических там и всего остального, а именно вашу, вас как человека, ваши принципы, да, не посчитал нужным там в чем-то вам признаться, а это признание бы помогло вам принять окончательное решение для того, чтобы то есть, то есть у вас человек по сути тупо, на, ну, получается мурыжил, мурыжил, мурыжил, мурыжил, а вас в, в итоге вы узнаете сами, да, информацию необходимую для вас, и это вас просто так, так просто с ног на голову переворачивает у вас внутри, что правда говорю, вы просто все, вы начнете, вы достанете меч, начнете херачить всем по головам. Потому что этот вопрос, вы не поймете, что вы давно уже смогли бы решить и без этого. Да. Тем не менее, реакция вам будет обратно важна. Но ну, она тут показана По карте, что Ну, если вы Рубанете с плеча ну, То есть неграмотно поступите В данной ситуации Потому что импульсивно, да Ну, то вы просто-напросто -просто получите Такую же реакцию в ответ Вам нужно как-то более грамотно Это все обыграть Вот и... Ну, и дорога у вас, в принципе, откроется она, она у вас так Есть Правду говорю. Необычно это правду, так. Журо, широкая суровая жизнь, да, ну как есть. Конфронтация. Ну, я, я могу вам сказать просто: ну, уходите красиво и все, То есть пусть они там со своим дьяволом а, именно, как и хотят, да. А вы живете своей жизнью, идите дальше. Как об этом вещи? Почему? Не знаю, тут про расставание, а вещь. как мне кажется. Или предательство вашего дела. там Какое-то вот такое. Ну, вы все равно, вы своего добьетесь. Как эта фраза там, блин, звучит. Не, не метаж, там, да, Ну, короче, я не помню, как, но вы поняли. Ну, прощать никого не надо. Но воевать, если то воевать, очень грамотно. Вам нужен, понимаете, холодный расчет. Вот, вот его будете использовать, и у вас все будет шикарно. Вот о чем речь. Ну, май месяц жесткий какой-то у вас, чё-то. Ну. Вы же уже все в курсе, так что будете иметь в виду... Свои границы надо отставить. Пошли все нахер. Пошли все нахер, пусть сами жрут свое дерьмо, да? Все верно, все верно. Но надо грамотно, опять же, это сделать. Самое главное, не унижайтесь ради чего-то такого, ну, знаете. Непонятного, то есть э, не давайте шансов там. Просто грамотно все, знаете, надо. Вот прям грамотно обставить, чтобы э, чтобы к вам никаких, понимаете, э, как это называется, когда про проводится. Ну, вот так, условно, я метаморфично сейчас буду изъясняться, да. Вот, когда пойдет следствие, да, то есть произошло какое-то там происшествие, да, но когда пойдет следствие, чтобы вам никто не смог прикопаться, так, да, понимаете, вот, чтобы у вас было алиби, не знаю, ну, вы поняли, о чем я речь. Вот, надеюсь, я вам помогла, надеюсь, что это э, вам информация хоть как-то, ну, не то чтобы срезонировала, но имеется в виду, чтобы как-то это не про вас было, скорее, да, но, тем не менее, что карты говорят о том, я ей передаю так. Э, жду от вас комментариев. Обязательно у кого срезонировало, да, о чем речь вообще идет, потому что достаточно заулированный получился расклад. И предлагайте свои темы для раскладов. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте вообще со мной, да, рядом. Всем спасибо, всем пока.